Ну что, пиратские корабли уже видно? Хочу на час. Я помню, тут где-то был неплохой ресторан. Почему здесь пусто? Где туристы? Что это? Это для защиты. Защиты от чего? Я работаю на Никсон Нойл. Как бы мне добраться до платформы? Это она? Да, она. Эй, кто-нибудь! Куда все подевались? Какого черта тут происходит? Что это? Черный демон. Ацтекский бог. Должен быть способ добраться до берега. Мы все перепробовали. Он не отпустит нас. Он не остановится, пока мы живы. Может, он и демон, но я ему не по зубам. Это не просто акула. Это... Мегалодон. Подумаешь, большая рыбина. В кино с 18 мая.